Так, я тут в Твиче начал какую-то трансляцию, так что поменьше говори. Чего толку вот он кинул мне эти парашюты, а на них галочки зеленые не стоят. То есть это медвежья услуга, они нахуй это делают вообще. Приколы, блядь. Да идиоты, ебаные, блядь. Они также вот и фигурки, блядь, скинут тебе на башку, а потом они не будут считаться. То есть ты их где-нибудь в казино не сможешь поставить на полку или еще какая-нибудь хуйня. какой-то долбаса это который что-то где-то перекопировал это все есть в старе на официальном сайте где они находятся а ты нашел нам какую-нибудь дурачок собирал и картинки выкладывал так же да так, а как это делал. да обычно знаешь обращаются к официальному источнику в rockstar там есть все картинки где эти фигурки находятся поочередно меня всегда удивлял когда делаешь что-то допустим нас это для какой-нибудь игры какую-нибудь штуку да делаешь я раньше занимался так они знаешь они на всех где только не обсуждают вконтакте еще где-то обсуждают короче твои модели допустим а вот напрямую у тебя они спросить не знаю у них что-то блядь, с башкой блядь. или например Сайт все официально у меня все есть такое, да, это все там размещено, где ссылки. Нет, они вы ускачивают, блять, друг у друга, блять. Заебался я с ними честно ну блять, хуй знает, они слабоумные, зачем нахуй, на? Ну. Какая-то хуйня стоит. А я вчера такую красную, бля, а, я вчера такую красную какую-то пытался доставить компьютер, вылетел нахуй. <связывая> а че это? Она вообще вот это Я что то просто стоит машина с наркотиком, что и че-то вести куда что, за да -да, 10 тысяч. Смысл есть? Что типа очень. того. Да пошли на хуй. мне их тоже надо искать но у меня терпения не хватит какой-то идиотизм особенно вот, эти... особенно вот эти особенно вот прыжки блять ебать на машинах это пиздец я, еще не... я не знаю как они выполняются типа. я уже прыгаю нормально, нормально, нормально. Но нет, тоже нет. на рокстаре там картинки есть, здесь все эти места их там 50 что ли блять только там надо мотоцикл нужно облегченный Иногда на машине не получается. Под мостами летать. Тут много честь есть. Кстати, надо официальную вот эту сюжетную игру проходить на сто процентов Она больше дает преимущество. Ну, вот эта скрытая сила, она у игроков вот этих, блядь, как персонажей, там Майкл вот эти, Фрэнклин. Она плюсуется к игроку онлайн, то есть там две шкалы всяких, тут много чего напутано, блядь. Mm, не то есть у тебя там недоразвитый какой-то Франклин, блядь, и получится, что у тебя и GTA онлайн, блядь, потому что персонаж будет какой-то недоделанный, блядь. А в Твиче, прикинь, вот делаешь такую хуйню, то есть запрещаешь в чате писать людям, которые на нем не активировались и не, ну, там, не прошли это. Ну, то есть их как бы хуй знает, с телефона там заходит всякий долбоб. <режиссёв> и все, и никого нет, то есть там, получается, там одни долбоебы. <режиссёв> да. Получается, такие есть. А вот ты отключаешь эту хуйню, сразу появляется шлак 5-7, что-то пиздец какой-то, бред какой-то, несут в чате, блять. Я вот это сделал хуйню, и все, ебошь, нет. Я еще параллельно э, помехи эти сношу. Датчики помехи. Их 25, да? 50, 50. Так окончательно запутаешься, а потом придется по 10 раз проходить, блядь. Какую-нибудь последнюю искать. Твича, короче, обычно еще заходит какой-нибудь, сука, щебень, блядь, такой, блядь, прыщавый, короче, весь в читах, ебать, и начинает гадить. То есть он заходит в Твич, чтоб посмотреть никнейм какой-то чей-то, да, и начинает ему срать, короче. Это полный бред, идиотизм. Так они постоянно такой хуйня занимается я уже проверял. Еще такой, блядь, на умниках весь, короче, начинает мне сообщать мой город, где я, ну, типа, живу, блядь, ну, там же в Чите можно посмотреть, да, местонахождение, до да, точности, до города. Не знаю, с какой целью он мне это говорит, я вам говорю, ты дебил ебанутый, я от тебя и не прячусь, нахуй, ты чё, блядь, тут, суков, шпионов играешь, блядь, иди нахуй отсюда вообще. Хочешь, приходи, у меня топор острый, блядь, да ты не дойдешь, блядь. Вот, блядь, они общаться, я говорю, общаться гораздо сложнее, блядь. Вот ты вот вообще дурак, ебать. Ты даже не общаешься ни с кем. Насрать соседу на коврик ума не надо, блядь. Я поляк. или задаешь прямой вопрос Чего например убил? ебать кого я убил Не знаю, ты запустил, и умер. да и хуй с ним задаешь прямой вопрос там допустим есть с кем играть так, такой простой вопрос просто простой вопрос требующий простого ответа ты кто вообще блять такой ебать, на хуй? ебать и ебать я о чем после этого с этой рыбы разговаривать Не знаю. Да такой такое обычно вот эти вот, блядь, девочки, блядь, страдают, короче. Они думают, что их все... У них, сука, такой, знаешь, предрассудок, блядь. У них такой, блядь, стереотип мышления, что они... Что за ними все бегают, и они нахуй всем... Блядь, да ты нахуй никому не нужна, вместе со своей ебучей игрой, задрот, чокнутый, блядь. Необычно играть недель-две, а потом куда-то пропадает У них там начинается ебать, микрофон нахуй, сгорел пап компьютер отнял Ты сам начал играть пап там, там что-нибудь обосрется ебать. Ты что тут Каренину ищешь? Не, <косых> я собрал смотрю, где я не собрал Вон там у дуриков в будке Я забрал там уже что... А ч у тебя сиденье без меха? Я не знаю было, сиденья в Раньше модно было на мотоцикл Мехом сиденье обшивать Зачем так? Ну типа красиво Овчиной Фу, апрессорчик, блядь, слышал такой, да? Фу, блядь, дебил на самокате, блядь, я хуя его тоже... Да уж Шнура такая песня даже есть. Блогеры, блядь, и дебилы на самокатах, блядь. Это все, кто живет нахуй в России, блядь. Сынные давно уже съебались. Сейчас секунду. О, знаешь, что я придумал, хуйню. Ты куда поехал? Я тебе приглашение кинул там, а, ты видел, да, ты читаешь? Здесь. Да... давай слетаем сейчас я гонку тебе кинул подожди, что ты, блядь, в лезешь куда че что на... от этой игры, блядь я фигурки собираю заодно бы и собрал сейчас, подожди, секунду Принял, что такое? Не дошла гонка. Ты думал, хочешь заебал, я уже три раза. Ты куда уходишь постоянно? Ладно, сейчас еще раз, третий раз. Пришло приглашение? Прийти-то, пришло, где его брать-то? Не берется он. Ну. Как пришло и нигде не берется? Это что такое? Не увидел что ты Ну, вот куда пришло его смс, ке же пришло, но это к на смс. Окей, везде натыкают. Походу это не для такого транспорта, я понял. появляется потом пропадает видать не для опрессоров ну пусть я придумал я сейчас попозже сниму такое видео шорт здесь Буду вокруг тебя летать, короче, и говорить Фу, опрессорщик будешь, будешь летать на опрессоре Говорить мне тогда. да? Да, буду летать вокруг тебя и говорить Фу, опрессорщик, безмамный Как раз на 30 секунд Пускай нахуй на себя посмотрят, блядь Со стороны, блядь здесь чтоб днем прессорчик ха-ха, лол, лол, ха-ха, лол, апрезерчик без мамы. <рес> Это звучит очень ужасно. я, я думаю, ты сильно оскорблен. Это звучит смешно. Что... там фонтане наваляется фигурка я их уже раз в 50 собирал о это редкость редкость везут а маньяка сейчас его поймают this heat! You know where we'd be if this guy hadn't come along? What the hell he didn't understand? What again? Ну, какой-то я везу какого-то чувака, тут предварительное задание закончено, вышло время, я что должен был сделать? Какой-то стадо пидорасов за мной гоняется Крессочек нашелся тут. ты какой, блядь? Толкается еще. В общем, там этого чувака ловишь, и тебе потом он помогает в ограблении казино, блядь. Но я что-то его не смог сейчас поймать. Фу, опрессорщик а уже тут задолбал тут стоять что тебе надо вот там короче эта фигурка ты ешь вылечишь я забрал ее я пытаюсь найти где я не забрал я смотрю картинки и понять не могу фу опрессорщик а фигурки ищет фу лох <свот> Вот на тебя. Смотрите, люди, кто-то там еще в Твиттере. Twitter... А фу. Бог. <свеч> Он еще и жрет там что Я сижу кушаю, <свеч> <свеч> да. Фу. <свеч> Молочко поди маму принесла. Какое молочко. Парное. Слышь, прецерсик какой-то. Фактически такой хуень тут и занимается, эти долбоебы. Ты что, в коровнике стоишь совсем, что ли? Стоит он тут, видишь, какой хитрый. Пресращий уехал. Слабый. слабый. У них <Слабый. сих> <сих> <сих> да, у них. Какой елочка тут лексикон такой. Слабый. Так, сейчас. Дурацкие фигурки. Так, фигурки ищет, смотрите. Смотрите 100%. на него, фигурки ищет. Опрессорщик. Сходи, штаны купи. Штаны купи все. Да у меня спортивки балдежные чуть-чуть. Две полоски. Адибасс, течет не нравится. Адидас три полоски, фу лохо. Все, опрессорщик уйдет меня. Твоя опрессорщик даже летает, не умею. Опрессор купил, я куда-нибудь купил. Слился стоять секунд а? секунд. Да ты от меня убегаешь все отмазки твои фигурки ты <звы> да я на тысячах гонках ни один чувак зарядил такой вещи быть Душещипательно. Mm -hmm. Я говорю, ты задрот, ебать. Нет, да ты чё, я на тысячах гонках тут что-то ебать? Я говорю, ну все, еще и ёбнут mm -hmm. Ой, там фигурка лежит, не лучше не брать. Взял фигуру, фигуру. Опрессорщик это дед меня, иди помойся. Вон дед смотри, парень. фигурка валяется, ты взял что ли? Да я ее забрал, это не там. Я, я в... давным-давно забрал на тебя. Опрессорщик. Ч помыться? Иди помойся, говорю, от тебя воняет, говорю. Тебя говной воняет. Реально. Че ты уже тут разнести успел? Тоже опрессорщик прилетал. Станы купи нормальные. Иди в милицию, сдавайся. Отдай милиции милиция опрессорся. Милиция, полиция близ. на крыше. Хитрый. ну да хитрый, хитрый. за тобой дурка приехал. Ч ⁇ за мной сразу? Я уже там был. Ты? Прилетели к следующей фигурке. Ты что засыпаешь там ж? Я ищу, я пытаюсь найти, которую я не нашел. Так не ищут. Как мне их искать? Медленно, печально не ищут. Надо весело, бодро вот так гнебать. С огоньком. Просто тебе придется еще 50 раз нахуй пуп, сначала, блять, кататься. 100. 100. Не, я понимаю, я Иди он в болото на жибанят. тут опять этот а что ты вот на этих самолетах не летаешь блять че это было то? забирай свой опрессор Забирай взимался, свой что? опрессор, блядь. Ты мой опрессор взорвал или что? Фу, опрессорчик не может, даже на опрессор сесть. Там перевозки, конечно. У тебя самолет вот этот сбил, памятник который. Бать, у вас закончились средства противодействия верните ваш опрессор в хранилище Итак, не так, хуй с ним а думаешь, испугали? Тоже были только что... Кто-то я тоже забыл. Тут... В Что ты бесплатный зеленый дым не поставил? Там есть бесплатный зеленый дым.